Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна Похищение Европы. Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей. Ну что, начнем, наверное, с самых последних событий. Вы знаете, было бы грехом не начать столько что завершившейся встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным. Я думаю, что это событие, которое зря называют. Эпохальным, историческим, но тем не менее нашего внимания заслуживает. И знаете, почему? Даже не потому, что какие-то совершенно необыкновенные результаты появились в корне переламывающие ход событий. Отнюдь а не поэтому. Результатов-то никаких и нет, но их и не ожидалось. И почему они не ожидались? Вот это и есть самое интересное, для чего вообще все это устраивалось. Напомню, что сравнительно в последние месяцы. В преддверии, можно сказать, пусть даже отдаленным, постоянно нагнеталась атмосфера приближающейся катастрофы. С каждым днем сообщения становились все жестче и жестче. Складывалось впечатление, что не сегодня-завтра а Россия вторгнется на территорию Украины, чтобы ее полностью починить себе, или расчленить, или создать еще. Десяток различных народных республик и так далее. Для чего создавалась вот эта странная, алармистическая такая атмосфера непосредственно предстоящей угрозы? Причем угрозы, которая, если бы Запад и Блок НАТО ответил подобающим образом, то эта угроза могла бы, собственно, перерасти в катастрофу для всего человечества, по крайней мере, для европейского человечества. А создавалась она по сво... весьма своеобразной причине. На мой взгляд, я в данном случае выражаю личное мнение, огромное количество комментаторов видят здесь глубоко исторические, судьбоносные какие-то мотивы. Я не вижу таких мотивов. Зато вижу глубоко личный мотив, связанный с политической судьбой двух контрагентов – Путина и Байдена. Нагнетание вот этой атмосферы – нужно было и той, и другой стороне для того, чтобы укрепить свой имидж решительного, при этом принципиального политика, который своими решительными и принципиальными действиями спас, по крайней мере, человечество от вымирания, может быть, от вселенской катастрофы. Вы представляете возможное столкновение двух миров? Россия, с одной стороны, вторгается всей силой своего корпуса экспедиционного, экспедиционного в каких-то там, не за 180 тысяч человек по сообщениям и всей силой своей э, военной мощи, и Америка отвечает, то есть Байден отвечает, решительный человек, чуть ли не бывший военный, хотя и никогда не служивший по существу, но... Тем не менее, крайне решительный американский политик, который Путину даст по рукам, и больно даст по рукам, и заставит того пожалеть о содеянном. И вот Байден ему отвечает тем же, сталкиваются два мира, и в результате происходит катастрофа. Но она не происходит, хотя уже была, в общем-то, близка от нас. День-два, и она бы произошла. Но решительный Байден ее не допустил он пригрозил Путину настолько последствиями, что тот вынужден был отказаться от агрессивных планов. И с другой стороны, тот же и столь же решительный Путин не допустил вселенской катастрофы, поняв сложность момента и доказав, кстати, своим согражданам, что не случайно он намеревается править вечно, что называется, просто для того, чтобы своих сограждан спасти от этого неприветливого, вечно грозящего чем-то, фактически окружившего м -м, страну, Россию, своими войсками. И вот только Путин ее и спасает. Вы понимаете, они друг друга стоят в этом смысле. Они сыграли вот в эту игру, сыграли этот спектакль только для того, чтобы получить какие-то политические пункты в свою биографию и доказать свою, я бы сказал, нужность, свою историческую нужность. У Путина тоже дела не слишком хороши, в данном случае я говорю не об экономической ситуации, тут вообще это, это просто темные лес, и никто, даже из специалистов, не способен даже ориентировочно наметить, каково состояние российских финансов, российской экономики. Мы слышим от специалистов, что 10 лет не растут зарплаты. С другой стороны, мы слышим, что Путин разбрасывает миллиарды туда-сюда, что его дворяне богатеют и дальше, и так далее. Понять смысл путинской экономики столь же трудно, кстати, как понять смысл и механизмы байденовской экономики сегодня, где Действуют законы капиталистического рынка, но лишь весьма относительно. Где инфляция составляет 6,2, по официальным статистикам, а по неофициальным оценкам специалистов она давно перевалила за 10. Но опять же, повторяю, это темный лес. Политики нас загнали в такую непролазную чещеву, где потеряны все основные правила экономической науки, где и статистике уже никто не верит и так далее. И вот в этой атмосфере непонятной экономики и непоя... непонятной социалки, непонятных социальных э, отношений и цифр в этой ситуации очень важно было сыграть спектакль, который называется «На грани всемирной войны», мировой войны, от которой... От, от края, которые нас буквально оттащили в разные стороны замечательные политики Джо Байдена и Владимир Путин. Вот смысл этого спектакля. И он сыгран, и он сыгран с большими, э, э, я бы сказал, э, барабанами, с большим с грохотом походных барабанов, с приводом границы войск и с отводом от границы войск, с заверениями, кстати, Путина, и пескова, что никогда не собиралась России ни на кого нападать и заверениями Байдена в обратном, в любом случае мы видим неожиданное перемирие или даже, я бы сказал, умиротворенность противостоящих сторон. Да они, оказывается, не собирались воевать. Они, оказывается, собирались просто нас спасать от ужасов мнимой войны. И они удачно это сделали. Теперь Байден скажет, что... Вы все могли наблюдать мою невероятную решительность. Кстати, то, что он заявил Путину, судя по сообщениям не только российских агентств, но и Блумберга и других, он сообщил, Путин он повторил буквально то же самое, что он говорил накануне, что в случае, в случае агрессии Америка и Запад ответит такими жесткими и решительными действиями в сфере... Прежде всего экономики, разумеется. Ну там отключение от свифта, запрет валютных обменов с участием рубля и так далее и тому подобное. Это все он уже сказал, и Путину он якобы это повторил. Как будто Путин не читает сводки, мониторинги, как будто ему эти высказывания не ложатся тут же на стол. Вот для чего созывался этот сам МИД? С историческим а я бы сказал просто судьбоносным значением если байден повторил то что путин мог прочитать в сводках любого агентства а именно для того чтобы показать что он байден заслуживает гораздо большего уважения чем то которое американцы проявляют по отношению к нему вот и все вот весь смысл дальше я полагаю начнется Опять та же игра на соблюдение или не соблюдение минских договоренностей или минских соглашений, которые здесь надо сказать ясно, были концепированы, составлены так, чтобы они были навеки неразрешимыми, невыполнимыми. Эти соглашения просто в принципе невозможно выполнить, потому что они предусматривают в конце процесса полную передачу занятой территории. Под управление украины полную передачу занятых территорий включая контрольно-пропускные пункты под управление украины чего путин даже в страшном кошмарном сне не может допустить он же на инвестировал на эти территории в это ордло колоссальные деньги колоссальный политический престиж он не может сейчас отступиться он кстати не для того выдавал российские паспорта и российские пенсии и жителям Ордло, чтобы сейчас все это переиграть назад. Не может. А Украина не может принять предыдущие шаги, ну, скажем, автономизацию, предоставление автономного статуса этим республикам, э, проведение выборов без участия украинских беженцев с этих территорий, как, это, как этого требуют эти народные республики. Так вот, э, Минское соглашение с самого начала были задуманы так, чтобы они никогда не могли реально осуществиться и превратились в бесконечный процесс схоластических диспутаций, дискуссий на тему, поместится ли два черта на, на конце иголки. Так вот, это э, нам не раз еще, как мне кажется, предстоит быть свидетелями подобных спектаклей. У них единственная цель немножко поддержать э, престиж внутренний и внешний престиж этих э, разноудачливых, я бы сказал, политиков. Так вот, мы и были свидетелями такого, такой игры на, на э, угрозу миру и на предотвращение такой угрозы. Понятно. Теперь давайте, что касается его... Давайте. Да, Сергей. Э, что происходит в Европе, поскольку передача все-таки называется ⁇ Похищение Европы ⁇ что происходит в Европе? За, за последние две недели, пока мы не видели не слышали друг друга, какие-то процессы завершились, я бы сказал, успешно. Например, уход Ангелы Меркель со своего поста канцлера Германии. Ее уход оплакали миллионы, э, главным образом, не немцев, а других любителей ее как политика всемирного масштаба. И приходит к власти сейчас, буквально на следующей неделе, будет приведено к присяге, приведено к присяге новое правительство Олафа Шольца. Этот социал-демократ возглавит новое правительство, которое уже получило прозвище правительства «Светофора» из-за того, что оно трехцветное. Социал-демократы, зеленые и э, партия ФДП, партия свободных демократов, которая избрала для себя желтый цвет, как, как бы цвет своего флага. Так вот, это правительство еще не приведено к присяге, но уже поделилось своими планами, планы эти грандиозные. Это, конечно, планы климатические. Два, два министра правительства будут представлять партию зеленых, то есть климатическое бешенство, так называемое, обеспечено этому правительству. Оно проявится и в замедление роста и в э, предотвращении выбросов газов, э, тепличных газов в атмосферу, э, вали, выльется в то, что до 30 -го года уже, а, на дворе-то у нас 21-й пока еще будет, но до 30 -го года произойдет э, в значительной степени замена автомобильного парка на электромобильный парк, Будут приняты целый ряд мер э, в области освобождения э, миграционных правил от, я бы сказал, каких-то излишних с точки зрения этого правительства, барьеров и препятствий. Люди, прожившие три года в Германии без, э, без э, увлечений в преступности, будут э, получать разрешение на последующую жизнь в Германии, а через пять лет получат и гражданство, или право на гражданство в Германии. Будут повышены социальные, добавки социального обеспечивания и, и деньги, выдающиеся на детей в семье, доходы, минимальная заработная плата будет повышена. Одним словом, будет из государства социального превратится Германия в государство просто постсоциальное, то есть уже государство э, сияющих высот и, и светлого будущего всего человече человечества. Я бы предпочел подождать хотя бы пару месяцев, потому что, как правило, после прихода э, к власти новых правительств и после обнародования вот этих замечательных планов на далекое будущее приходят э, отрезвляющие какие-то новости, Приходят скандалы и так далее, и правительство успешно проваливается в преисподнюю, как это случалось со всеми. Многие, которые указывают на то, что Меркель — это просто светоч в царстве тьмы, это просто луч света в царстве тьмы, потому что она 16 лет провела на умозрительном троне Германии и оставила после себя ну, просто замечательные воспоминания. И когда приходится об этом писать мне, я пытаюсь произвести какую-то инвентуру, как здесь говорят, аудит ее правления. И пытаюсь спросить, вы можете ясно мне сказать, в чем проявилось вот это радикальное улучшение всего? Оно проявилось в укреплении Евросоюза. Да нет же, Евросоюз сейчас находится в более как бы, в плохом состоянии. Чем находился при ее приходе к власти? Реформа а которые мечтали евробюрократы уже 20 лет назад при Юнкерсе, так и не совершилось, ни в, ни в коем случае, ни в коем виде. Лиссабонский договор, который был принят, имеет много оговорок, которые страны себе выторговали, типа Дания и прочее. Правила мастрихские ма ма и шенгенские не соблюдаются. Напомню, что мастрихское ма правило Астригские правила предполагали не более чем 3% дефицит, а сейчас дефициты идут стопроцентное, 200%, просто чудовищное состояние экономики. Шенгенские правила не соблюдаются с тем же успехом, потому что свобода передвижений заменена не свободой передвижения. И те же люди, которые говорили нам, что вы сможете, мы сможем. Мы сможем путешествовать по всей Европе с одним только с одним удостоверением личности. Сейчас говорят, конечно, с удостоверением личности плюс ковидный э, паспорт, плюс паспорт зеленый, плюс паспорт подчинения климатическим требованиям, плюс какие-то гендерные паспорта и так далее. Да вам достаточно дюжину паспортов в кармане иметь и вы уже почти европеец. Ну, легко смеяться, как говорится, но не видно ни одного радикального улучшения жизни народов Европы после 16-летнего правления Америки, повторяю. Так вот, произошла смена и на постах других некоторых министров, потому что обычно радикальные представители теории национальных государств типа Себастьяна Курца, который сделал многое для того, чтобы Австрию вывести из числа вот этих э э колеблющихся, сомнительных демократий, и проводить достаточно определенную, четкую, ясную и приемлемую миграционную политику, чтобы его просто сняли. Причем сняли его как? Его сняли по фальшивым обвинениям, как это обычно делается, когда средства массовой информации, договорившись, концентрированно начинают убивать какую-то личность. Они сначала убили его, Курца, союзника по коалиции, партнера по коалиции, партию свободных, и ее представителя, путем провокации. Это то, что один польский писатель назвал победой и провокацией. Достаточно было сделать подставу, крупную подставу с участием российских спецслужб, Bundesnachrichtendienst, то есть разведки, Германии, чтобы человека убить навсегда. Точно так же удалось с помощью э, придуманных коррупционных скандалов убить и самого Курца. Но сейчас дело в том, что э, при сравнительно недолгом правлении Курца многое изменилось в самой Австрии. И сегодня э, почти немыслимо представить себе человека, который бы э, возглавлял эту страну и шел, тем не менее, против основного течения этой страны. А основное течение — это крутое поправение Австрии и повторяю принцип национального государства, а не принцип глобального управления миром, где национальное государство становится пешками всего лишь. Кстати, я писал в свое время о, об этом странном явлении, когда сторонники этого покрока э, прогресса в кавычках очень ценят дифференциацию, принцип диверсити, разнообразия. Но только не в случае государств. Государству не, не положено быть разнообразными, отличаться друг от друга. Не положено, потому что, потому что тогда мы скатываемся в пучину представлений о национальном государстве. Государство должно быть однообразным, однотипны. Вот и все. И на этом кончается принцип диверсити. Животных может быть много в мире различных, А вот государства должны быть одинаковы. Так вот, если бы Австрия не повернулась направо, то я думаю, не было бы и таких массовых демонстраций, которые сейчас неделю за неделей, уикенд за уикендом проводятся в Вене на площади Лофбурга напротив фактической резиденции австрийского правительства. Неделю за неделей, выходные дни во всей Европе, это важно понять, проводятся массовые демонстрации. Причем, где они оказываются агрессивными более, а где менее, предсказать совершенно невозможно. Возьмите такую страну, страну как Голландия. Это Голландия страна абсолютной терпимости по всем параметрам, абсолютного абстрактного гуманизма. Они любят всех и хотят, чтобы все их любили. Так вот, самая агрессивная демонстрация, в данном случае я имею в виду антиковидные, анти, э, демонстрации, протестующие против мер, антиковидных мер правительства своих. Самая агрессивная демонстрация с битьем посуды, что называется, с поджогами автомобилей и прочее, проходит сейчас почему-то в Нидерландах. Почему? Мне это трудно объяснить. Возможно, потому что действует принцип закрытого котла, если котел полностью закрытый, у него нет свистка, куда уходит пар, то вполне возможно дело кончается взрывом. По всей Европе, в самых непредвиденных местах, которые не объединены ничем, кроме этой болезни, этой эпидемии, проходят мощные, как никогда, демонстрации. Что это значит? Мне кажется, что это значит, что недовольство народов Европы сейчас достигла почти высшей точки все мы видим как это проявляется в разных странах а причем я повторяю это явление общее от сербии до британии а между ними скажем франция где развитие событий тоже крайне интересно я уже говорил в прошлых передачах что на сцене появился новый претендент кандидат в президенты это эрик земур человек крайне, необычный, которого не так просто ухватить за жабры. Он выскальзывает, потому что обычно его конкурентку Марин Люпен обвиняли в простейших вещах. Она поднимает и выводит на улицы главным образом простолюдинов, главным образом чернорабочих и прочих малосмыслящих граждан Франции. Отсталых, необразованных и прочее. Все это хорошо и могло действовать в отношении... Сначала отца Марин Люпена, а потом ее самой. Но не действуют в отношении Эрика Лемура. Он высокообразованный человек, автор замечательных публицистических статей в газете «Лю Гаро" и автор многих книг, и человек с двумя высшими образованиями. Но совершенно. И его можно обвинить в антисемитизме, как это делается. Он антииммигрант, как это сейчас говорят в Европе. Но когда его пытаются обвинить в антисемитизме еще ко всему, это звучит жалостно, это звучит жалко, вы понимаете, потому что он сам, он сам потомок алжирских евреев, человек религиозный, который ходит в синагогу по субботам, по шарватам и... И обвинить его в этом крайне сложно. Он, правда, считается так называемым наполеоновским евреем, то есть для него вера — это нечто, что нужно оставить в задней комнате своей, а в обществе жить так, как живет это общество, по его законам. Этого, кстати, вот этого минимума он требует и от своих мусульманских сограждан. Он основал партию за то время, что мы не встречались с вами в эфире, он основал партию, которая довольно успешно сейчас расширяется. Партия называется по-русски, называют партия реконкисты. Реконкиста, если вы помните из истории, это процесс а, отвоевания, отвоевывания Перинейского полуострова от мусульманских тогдашних оккупантов этой территории и возвращения христиан своей исходной, так сказать, позиции. Так вот он назвал свою партию отвоевания, «Реконкиста» и э, собирается вернуть Францию ее детям. Его э, взгляды э, уже прозвали во Франции, или обозвали, если хотите, точнее, обозвали во Франции ультраправыми, подчеркивая, что парадоксальным образом Марин Пен уже сместилась якобы в правый центр. Она уже стала рукопожатной, ее считают уже как бы достаточно цивилизованной, а он, а он как бы вот этот самый ультраправый зверь, который собирается выселять мусульман в том случае, если они не готовы, если они не готовы исповедовать гражданские правила Франции, которые собирается даже вывести, что И это полный ужас, это полный ужас, это подается обычно с придыханием предвещающим впадение в истерический э, припадок. Просто он готов и, и собирается вывести Францию, как он говорит, из военного командования НАТО. Вы представляете себе? Это крайне необычно для Франции, где, кстати, в 1966 году тогдашний генерал Деголь идол французов выдал французов страну из военных структур НАТО. И 40 лет она была вне военного командования НАТО, что он и предлагает сделать сейчас. А опирается при этом он на некую бессмысленность НАТО в нынешней ситуации, когда НАТО даже на той же самой территории Украины, о чем я сейчас говорил, не может доказать свою дееспособность, свою подготовленность к тому, чтобы она могла и собиралась эффективно защищать свои же декларируемые европейские ценности. Так вот, если она этого не делает, и, кстати, нынешняя ситуация на Украине нам покажет, имеет ли эта организация дальнейший смысл. Или нужно искать новый смысл. И тогда э, членство Франции в военном командовании НАТО становится действительно сомнительным. Я далек от того, чтобы пропагандировать эту идею. Но хочу просто сказать, что она э, вполне укладывается в традиции французской политической мысли. Ничего принципиально крамольного в ней нет. Так вот, это часть его программы. Ну, вы сами понимаете, он провел первое, первую встречу или первый митинг своей новой организации Реконкиста, который э, было любопытно читать в европейской прессе отзывы. Они были построены примерно так что известный ультра, ультраправый экстремист Эрик Земур провел, провел первое собрание избирательной своей партии, на котором было какое-то количество французов, но в то же время были контрдемонстрации замечательных организаций там социалистов и прочих и прочих, на которые пришли тысячи и тысячи французов с программой оборвем руки этому» и так далее. То есть на площади одной статьи в трех строчках сообщалось о его митинге, и зато в 300 строчках сообщалось о том, как выглядят программы конкурентных партий. Ну, это нормально, сейчас это, так сказать, модно. Те же, кто готовы э, нейтрально или даже внимательно отнестись к его позициям, отмечают, что это был он, кто, собственно, вернул, сам принцип свободы слова в французский, во французский медиальный и политический обиход. Потому что Марин Люпен это никогда не удавалось сделать. Когда она начинала, ее тут же окрикивали, закрикивали, за, за, захлопывали, как это говорится по-русски, и затаптывали. Его же затаптать, повторяю, крайне сложно. Он блестящий полемист, блестящий трибун народный, и э, как пишут я повторяю авторы которые внимательно относятся к его э, восхождению пишут о том что он вернул права свободного слова и сейчас это сделать очень трудно вот вам пример буквально сегодняшнее сообщение президент Франции Макрон <coughs> а он чуток к политическим тенденциям в своей страны он же хочет выиграть тоже и что он предпринимает вот он сейчас едет на заседание в-четверки вышеградской группы, это Восточная Европа, это Австрия в том числе, и, естественно, он пытается показать себя тоже не лыком вшитым, а сторонником э, национального государства, противником бессмысленных меркелевских открытых границ, которые привели только к новым раздорам внутри внутри европейских государств. И Макрон едет, чтобы, под, чтобы заручиться их поддержкой. Это для него сейчас важно. Потому что весь список президентских кандидатов выглядит, я бы сказал, довольно однобоко. Если не считать э, социалистической э, бюргер, бюргермайстершей, ну, старосты э, города Париж и Дальго, социалистки. Если не считать ее и если не считать представителя левых посткоммунистических сил Маланшона, то фактически весь список кандидатов э, показывает, показывает э, правый уклон французского населения. Там и Макрон, который считает себя правоцентристом, там и представитель представительница Голистской партии республиканцев. Там и Мартин Люпен, а сейчас Марин Люпен, а сейчас и э, Зе Мур. То есть это крайне для Франции необычный список кандидатов. Ведь Франция всегда считалась левоориентированной страной. А сейчас она, что она называется, съехала направо, что просто отражает общий тренд Европы. Выборы прошли не, не всюду, пройдут они и сейчас еще, и они показывают, что Европа не готова скатываться налево за некоторыми исключениями. Ну хорошо, давайте закончим рассуждение о Европе и после, наверное, перерыва перейдем к обсуждению внутриамериканских дел. Их тоже немало. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, и Ефим постарается ответить на ваш вопрос. Ну а теперь к тому, что происходит у нас в США. Разумеется, это все-таки взаимосвязано, это как сообщающиеся сосуды. Все, что происходит в Соединенных Штатах наверняка через год-два будет происходить из Европы, и в Европе, да и уже сейчас происходит. Вот что мне бросается в глаза, когда я слежу за хроникой американских событий. Это уже, еще не разделившись, это уже разные страны по существу, но по меньшей мере две страны. В одной производится коммунистический эксперимент с переменным успехом, а большей частью с хорошим успехом, только не знаю, кто этот успех собирается э, испытывать на себе. А в другой попытке сохранить все то хорошее, с чем Америка отличалась. Почему я это говорю? Ну, Когда я сравниваю, скажем, ситуацию в штатах Нью-Йорк и в штате Флорида, Техас, во многих центральных штатах, как бы рассекающих федерацию пополам, то я вижу, повторяю, разные страны. И по, и по тому, как свирепствует эпидемия ковида, она почему-то свирепствует с разным успехом в разных штатах. Более того, там уже вообще теряется всякая, всякая я бы сказал, научная логика. Сейчас принято опираться на науку, а там она, она теряется. В республиканских штатах почему-то ковид э, благо... расположен к местным жителям, к местному населению, и он их не так терзает, как в таких прогрессивных штатах, как Калифорния или Нью-Йорк. Отличаются и меры воздействия. И в то время как штат Нью-Йорк, скажем, вводит мандаторное, мандаторное вакцинирование, то есть поголовную фактически вакцинацию населения. Штат Флорида ничего такого не требует. В некоторых штатах просто запретили мандаторный подход, то есть обязательное вакцинирование всего населения. И это практически по всем вопросам. Это их вопросам об абортах, которые сейчас, кстати, рассек практически Верховный суд Соединенных Штатов своим решением. И, кстати, для Наших слушателей, но не американских, они-то все это знают. Предмет спора. Предмет спора таков, что в консервативных, то есть, поймите меня правильно, в плохих штатах, там аборт разрешается после трех, фактически трех с половиной месяцев, 15 недель, если я не ошибаюсь. Но вы не обессудьте, если я ошибаюсь, 15 недель — это 3,5 месяца, скажем так. Не странно ли, но, конечно, многие прогрессивные люди возмутятся. Как? Всего 3,5 месяца дается для того, чтобы решить этот сложнейший вопрос. Ведь в других прогрессивных штатах дается все время до, до самого момента рождения. А в некоторых говорят, что даже, даже в момент самого рождения, то есть когда человек уже живым появился на свет, его можно еще уничтожить, его можно еще ликвидировать, его можно еще удушить, можно сказать, если мать, которая распоряжается и вправе распоряжаться своим телом, не хочет его живым, среди живых видеть. Так вот, хочу напомнить, что в Европе и там, где я живу, но и по всей Европе трехмесячный период считается критическим. После трех месяцев делать аборты запрещено но до трех месяцев то можно а те штаты которые говорят что мы дадим больше на полмесяца три с половиной они считаются крайне ретроградными они считаются отсталыми и Ефим, вы знаете а, что давайте мы да, принес звонок а да. потом продолжим чтобы оттел... давайте давайте. добрый день пожалуйста в здравствуйте я сказала, можно ли задать вопрос, но, по-моему, это больше как бы комментарий, а не вопрос. Вы знаете, по-моему... Во-первых, большое спасибо за хорошие новости. Это просто замечательные новости. И э, мне кажется, что вашу передачу теперь можно называть не похищением Европы, а возвращением Европы. А вот в Америке действительно очень сейчас плохие дела, э, в, особенно в, нашем, ну, в таких штатах, как наш, в левых, и э, с этим очень трудно бороться. Вот нам надо пригласить э, этого французского претендента в президенты. И, и самое главное, очень, что самое приятное, что он еврей. Потому что мы привыкли, что основная масса американских евреев очень-очень левая. Вот, так что это, передавайте французам, пусть за него голосуют. Спасибо большое. Здесь, понимаете, здесь важно понять. Что даже если он, скажем, не победит, это не важно. Он ведь не самое явление, не само явление, а он примета. Он примета времени. Даже если он не победит, он уже своим присутствием сдвигает Макрона направо. Я же объяснил, что Макрон сейчас едет в Восточную Европу, как говорится, перенимать опыт, <с> можно сказать, советским языком. Так что это само по себе приятно. А что касается американских евреев, они действительно большая загадка. Но мне кажется, это связано с тем, что жареный петух их еще в задницу не клюнул и рано или поздно клюнет. Они дерьма нажрутся этого и фактически начнут понимать что-то. Не случайно и... Эмиграция из Соединенных Штатов в Израиль, еврейская эмиграция достаточно сильна и растет. У нее тенденция роста. Так что будем надеяться, что и они рано или поздно осознают. Человек ведь животное социальное, он учится на собственном опыте. Хотя древние говорили, что человек на своих ошибках учится совершать другие ошибки. Но... Хорошо, еще что я, говоря, если не будет звонка в студию, разумеется, звонкам я рад всегда. <клёх> Хочу сказать, что э, вот это различие, оно ведь проходит по всем э, пластам, по всем слоям э, жизни экономической, социальной и прочей, интеллектуальной. Эта разница чувствуется, она становится... Э, Пока может быть еще умозрительной, как бы кажущейся, но становится уже и реальной вполне. Она уже становится географической разницей между этими штатами. Но возьмите экономическое положение. Сравните цены недвижимости в Калифорнии и в Техасе, куда сейчас переехала Тесла и Луна Маска, с Флоридой где цены недвижимости растут, как на дрожжах, а там они падают. А если падают цены недвижимости, значит, люди не хотят там жить, не хотят переезжать. То есть это настолько ощутимо, что я все-таки склонен верить тому, если не произойдет радикального э, поворота, а обычно их называют э, черными лебедями, которые садятся вдруг с неба и все вдруг переворачивается э, наизнанку. Так вот если не произойдет чего-то непредвиденного, типа какой-то природной катастрофы типа военного переворота, то я думаю, что уже к ноябрю следующего года, то есть к выборам к промежуточным выборам, уже ситуация проявит себя достаточно ярко. А если, я понимаю, что это большие сроки, а по жизни кому-то, может быть, это достаточно короткий отрезок времени, а кому-то он слишком длинен. Тем не менее, если не произойдет неожиданного, то думаю, что к ноябрю, к перевыборам, все это станет на свои места. И количество гувернеров штатов, и количество прокуроров, штатов И, разумеется, представителей и в э, нижней палате Конгресса, и в верхней, радикально изменится. А тогда, э, учитывая возраст и, главное, интеллектуальную бодрость американского президента, думаю, что все это радикально поменяется. Сейчас, пока мы еще живем как бы в преддверии этого, вспоминаю любопытную дискуссию, которая прошла буквально вчера в американской печати. Прогрессивная печать опять поймала бывшего президента Трампа на лжи. Трамп заявил, выступая перед консервативной молодежью у себя, у себя на Флориде, заявил, что печать, пресса, не печать, а пресса, то есть все средства массовой информации настолько потеряли, свою кредитоспособность, свою... Э, упало доверие граждан в эти средства массовой информации, что при нем э, средства массовой информации были, э, имели доверие населения на процентом на 95, а сейчас всего на 20. Он тут же был увлечен в катастрофической лжи. Оказывается, написали газеты типа New York Times, оказывается, при нем... Доверие было уже 40%, а сейчас 20%. То есть в чем они его уличили? Они его уличили в цифре, забыв о тренде. Ведь он указывал не на цифру, в которой можно и позволительно, кстати, ошибиться. Процент сюда, процент туда. Это же, это же не чисто, это же не, физи, не физическая единица. Процент доверия в средства массовой информации – Здесь важен тренд. А если снова повторить эту цифру и сказать вслух, ребята, коллеги мои по жизни, вам доверяет 20% всего американцев. Вот же смысл реплики Трампа. Куда же вы скатились? 20% доверяет. Это же смысл. А они уличают смешной, меняющейся, изменчивой цифре. И не, и не, не способны объяснить... Почему после того, как выявилось сейчас все, превратилось в обширный и мощный скандал, я имею в виду ситуацию вокруг фонда семейства Клинтонов, ситуацию вокруг демократического штаба Гилларик Клинтон э, при выборах 2016 года, когда ясно стало сегодня всем, что все эти инсинуации, все эти совершенно достоверные сведения из источников близких к Кремлю, который собирал Кристофер Стил в эту знаменитое досье Стила и который все средства массовой информации без исключения и не только в Америке и во всем мире выдавали за подлинные вот ведь соль этот скандал не имеет аналогии вообще и при этом после того как скандал прогремел и стало ясно что этим источником достоверным был Российский гражданин, связанный, скорее всего, я имею в виду, конечно, Игоря Данченко, связанный, скорее всего, сознательно не говорю наверняка, но, скорее всего, с российскими спецслужбами, то есть сведения, которые им на подносе, на серебряном, приносило КГБ, а они эти сведения старательно, рабски, распространяли, дали, эти хотя бы две газеты, Washington Post и New York Times, получили за эту инвестигацию, за это смелое журналистское расследование. Может быть, они почти жизнью рисковали, когда покупали у Кристофера Стила, кстати, из его досье, эти материалы. Понимаете, они же их не... сами не приносили в редакцию. Они получили за это пулицаровские премии. И только одна из газет, Вашингтон-Пост, решила опубликовать серию опровержений, пока еще даже не извинившись. Она просто публикует старые материалы, опровергая факты ложные. А «Нью-Йорк вообще сказала, проехали, ну и что, мы же лауреаты, мы же рисковали жизнью, покупая эти сведения у российского фактически разведчика. Понимаете, так такое бесстыдство, мне кажется, на фоне такого бесстыдства, даже этих 40, да, даже этих 20% доверия слишком много, мне представляется. Пора им получить своих пять процентов доверия и вообще, как так сказать, кануть в прошлое без следа в умах своих потребителей. Ну что ж, Ефим, огромное Теперь. спасибо. Тут сейчас, кстати, смотрел кусочек ну, выступления ралли демократов. А некоторые конгрессмены выступали и говорили на испанском языке, потому что как бы вопрос, который подняли на этом ралли, немедленно всем гражданство. <coughs> То есть, собственно, о чем я и предупреждал? Сначала они запустят 2 миллиона нелегалов через границу к тем 10 20 миллионам которые уже здесь я не знаю никто не знает точно цифру но поскольку они нелегалы а потом потребует немедленной амнистии и немедленного права голоса это все на что была настроена эта машина то есть Конечно. говорить там ну сопливые либералы так называемые либералы будут говорить вот бессердечные люди ищут лучшей жизни мы все искали лучшей жизни каждый прошел свой путь и каждый съел свой кусок дерева чтобы пройти этот путь оказывается можно просто нужно просто проголосовать за синильного старика чтобы он открыл границы миллионы впустил и все а потом уже поднимать так сказать толпу на бунт немедленно требуя амнистии и права голоса а, так что вот то что происходит а еще э, республиканцы предложили резолюцию запретить э, обязательное вакцинирование тут сразу чаки шмаки шумер выскочил на пресс-конференцию и обвинил республиканцев что это антинаучно ну как вы знаете наука это не что иное как доктор фаучи он и есть наука а все что против его это значит антинаучно то есть резолюцию отменить вот это обязательное укалывание когда компания в которой работает 100 человек должны обязательно их уколоть а компания которая через дорогу в которой работает 50 человек их не обязательно уколоть вот это и есть наука в общем бред абсолютный, и к сожалению большинство населения этой страны на это ведется времени больше не осталось да. еще раз огромное Все, спасибо. спасибо вам и... всем и здоровья вашим слушателям в любом и до встречи в следующий раз